Самый человек, правда, глубоко, друг ранам, навек, то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рано Забывать друг друга по ранам пропадает в миллионах навек. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана. Война. Я не принимаю ничего, из того, что чувствую сейчас, проводив тебя в последний раз, и пропадает в миллионах набег. Когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана, забывай друг друга. Барана Он пропадает в миллионах век. когда-то самый дорогой человек, правда, слишком глубокая рана, забывай друг друга барана. Я слышу твое сердце по ночам, тобой пропитан каждый сантиметр. Я нахожу тебя во всех вещах. никем не заменю Внутри меня как будто гаснет свет Взрывайся, я опять тебе звоню Ты молчишь Я больше тебе никто Ты больше мне ничего не простишь И пропадает в мире в миллионах на век, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана. Забывать друг друга пора. Пропадает в миллионах на век, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана.